Не нужно покупать акции, покупайте фонды. Из-за того, что у вас экономия на издержках, вы, соответственно, в итоге по своим деньгам получите ту же самую доходность. ETF – это взаимный фонд, по сути. Который обращается на бирже. Когда более 50% инвестируют по одному и тому же алгоритму, возникает вопрос неэффективности рынка. То есть, ты можешь на этом зарабатывать. Индексные фонды будут покупать эту компанию только тогда, когда бумагу включат в индекс. Максим, приветствую! Да, Николай, приветствую. Сегодня хочу поговорить про лучшие акции для новичка. Ну, то есть, я человек относительно недавно знаком с этим миром акций. Что бы мне такого купить? Тип вопросов, которые возникают, возникают на канале, возникают в Инстаграм, что, что купить конкретно сейчас. Здесь есть два варианта ответа, то есть первое, который в принципе, сразу можно распознать дилетанта, который начинает говорить, купи распаску, купи Росагра, купи Сургутнефтегаз, купи купи купи купи какие-то конкретные компании потому что ответить на этот вопрос не представляется возможно потому что я не знаю человека я не знаю его отношение к риску терпимость к риску я не знаю горизонт его планирования да то есть какие цели он хочет достичь что у него с финансовой безопасности если у него подушка безопасности если у него есть иждивенцы если у него там престарелые родители какая сумма на инвестиции но ну, я ему могу сказать слушай купи boeing да, человек вкладывает 10 тысяч рублей и у него даже денег на одну акцию тут купи боинга купить не получится мне очень удивительно когда там отдельные броки говорят там список до да, лучшие акции для новичков опять-таки не понимаю элементарно какая сумма на инвестиции потому что там одна акция гмк на риск никель сам сама акция может быть интересна сам бизнес он может быть интересен но человек инвестирует всего лишь 5000 рублей и в этом случае нужно понимать что купив отдельную акцию за 20000 до да, при портфеле 50 тысяч у него просто будет нарушен принцип диверсификации поэтому когда возникают такого рода вопросы мне ответить а тяжело б непрофессионально и несмотря на то что у меня достаточно давно я на ютубе говорил заикался наверное уже где-то около года полутора лет что индекс на инвестирование это инвестирование в индексы бывают индексы Сырьевых товаров бывают индексы SP, NASDAQ, Dow Jones, бывают российские, Imagine Markets, развитые рынки, развивающиеся рынки, индексы облигаций, индексы акций, широкого рынка, мирового рынка. Родоначальником индексного инвестирования был Джон Богл, который сказал: что, ребят смотрите, можно коллективно инвестировать, но дело в том, что активные управляющие за свои умы берут очень много денег. да Поэтому давайте мы этого не будем делать. В долгосрочном периоде все равно мало кто кому удается об играть только ворона баф то может быть удалось поэтому инвестируйте в широкий индекс да то есть вам не нужно придумывать осуществляется автоматически включили бумагу в индекс вы его автоматически купили исключили бумагу из индекса вы автоматически продали вам ничего прикладывать не нужно из-за того что это происходит автоматически затраты на управление минимальны и получается ту экономию которую вы получаете на снижение транзакционных издержек она положительная влияет на вашу итоговую доходность, и даже если будет какой-то звездный менеджер, который обеспечивает более высокую доходность, чем рынок, то в этом случае вы из-за того, что у вас экономия на издержках. Вы, соответственно, в итоге по своим деньгам получите ту же самую доходность. Поэтому я здесь могу сказать, что любому начинающему инвестору, если мы говорим о том, какие акции покупать, не нужно покупать акции однозначно. Но то есть мой ответ, не нужно покупать акции, покупайте фонды. В России это биржевые фонды. Если есть доступ на глобальные площадки, это, соответственно, ETF. А в России есть очень удобный инструментарий. Это ETF линейки Finnex. ETF – это взаимный фонд, по сути, который обращается на бирже. То есть он торгуется как обычная акция. Ее может купить абсолютно любой человек. В России, соответственно, через любого российского брокера можно купить данный инструментарий. И в чем преимущество, если, допустим, ETF на американские акции. То есть вы можете купить весь американский рынок. То есть иметь портфель из всех, из всех американских компаний, практически, которые торгуются на рынке, заплатив всего лишь 5200. То есть вложив 5000 рублей, вы покупаете Америку. Вложив три с половиной тысячи рублей, вы покупаете Китай. Вложив 3200, вы покупаете Россию. Вложив 780-800 рублей, вы покупаете э, облигации Соединенных Штатов Америки, широкие облигации. Да? А, вложив 980 рублей, вы покупаете золото. Причем, очень удобно покупаете золото, вы не платите спреды банку. Что такое спреды? Спреды – это разница между покупкой и продажей. То есть, если вы придете в банк и условно будете покупать золото или серебро, то есть цена на продажу, цена на покупку. То есть, по какой цене банк покупает, продает, между ними разница есть. это не будет одна и та же цена. То есть банк устанавливает спреды рыночные риски он все равно относит на клиента помимо всего прочего если будет физическая покупка золота там еще ндс плюс 18 процентов то стандартные спреды по драгоценным металлам где-то от 5 до 10 процентов в банке то есть если у вас произойдет движение цены золота там на 10 процентов то вы на этом не заработаете на этом заработает банк при спреде 5 процентов то есть чтобы этого нивелировать можно использовать те же самые типы вообще это история, которая, индексное инвестирование для начинающего инвестора, это история, которая получила абсолютное распространение в осенью 2019 года более 50% частных инвесторов, которые инвестируют на рынке акций, на финансовом рынке, инвестируют посредством пассивных фондов, пассивных ETF. С одной стороны, это позволяет, ну то есть, когда более 50%, набрана критическая масса, когда более 50% инвестируют по одному и тому же алгоритму, возникает вопрос неэффективности рынка. То есть, ты можешь на этом зарабатывать, ты можешь на этом э, выигрывать, но условно, ты знаешь, что какую-то компанию включат в индекс, и индексные фонды будут покупать эту компанию только тогда, когда бумагу включат в индекс. Если ты понимаешь, что эту бумагу включат в индекс, ты можешь ее купить заранее. Потом, когда бумага будет включена, акция будет включена в индекс, фонды начнут ее покупать, все индексные фонды, а это более 50% частных инвесторов, которые инвестируют, и эта акция вырастет. И ты можешь этим же фондом продать эту акцию там, с прибылью в 200-300%, если это не ликвидно. И наоборот, если бумагу собираются исключить из индекса, ее будут продавать только после того, как исключена из индекса пройдет новость. Ты можешь сделать это раньше. Но это уже совершенно другая история, когда мы говорим про неэффективность индексного инвестирования. Просто для начинающего инвестора нормальным, разумным решением является использование все-таки тех, что бы там ни говорили. Потому что здесь получается, ну, для меня представление новичка это человек, который только начинает свой путь. Это не человек, который там размещает миллион, два, три. То есть это человек который пришел только только приходит к вопросу создания своего собственного капитала и это могут быть на первом этапе незначительные деньги то есть это может быть 5000 рублей 2000 рублей 1000 рублей человек может быть ежедневно собирается на это направлять и в этом случае для него разумным будут вот именно такие инструменты или биржевые паевые инвестиционные фонды от российских управляющих компаний или ETF линейки финикс и для этого а также для оценки эффективности портфеле миллион долларов для моих детей за 8 долларов в день я отдельно сначала для себя лично создал такой индексный фонд по определенным алгоритмам и правилам про которые я рассказываю сейчас это сначала начиналось как некая табличка где я просто каждую неделю вкладываю 52 500 ну то есть это 7500 рублей в день за неделю набегает 52500 то есть я его вкладываю по определенному алгоритму у нас сейчас создан сервис то есть на этот сервис можно получить доступ зарегистрировавшись по ссылке внизу причем абсолютно бесплатно второй момент у меня этот профиль публичный в Тинькофф инвестициях любой может ознакомиться, что у меня там происходит. Соответственно, я думаю, мы тоже под данным видео ссылочку разместим на профиль в Тинькофф, где это можно посмотреть, если вам интересно, подписывайтесь, смотрите, как там происходят изменения динамики, какие активы я покупаю, чтобы это было не, не, не было неким голословным утверждением, а люди в режиме реального времени могли непосредственно посмотреть. И для новичка, наверное, это оптимальная история, но нужно понимать, чтобы это был сбалансированный портфель. Максим, а что, если я вот, ну, не хочу покупать какие-то фонды, какие-то индексы, я вот хочу сам себе набрать портфель Вот я хочу поиграться в инвестиции Как мне вот в этом случае лучше поступить? Хороший вопрос, у меня встречный зачем? Какая-то, наверное, у меня идея, что я умнее рынка Ну или что-то в этом духе Или, не знаю, просто вот мне нравится Starbucks Я хочу Starbucks Какие-то правила для новичков можно придумать? Вот именно правила диверсификации? В чем возникает сложность, да, когда человек покупает самостоятельный портфель В том, что, во-первых, должна быть разумная диверсификация то есть нельзя вкладывать все яйца в одну корзину, это там народная мудрость, всем известная. Получается, что когда человек, опять мы говорим про новичков, он приходит, как правило, с небольшим капиталом, с небольшими деньгами. Ну какая сумма? Это может быть 50 тысяч, 100 тысяч, может быть 500 тысяч. Окей. Но дело в том, что создать широко диверсифицированный портфель по классам активов, то есть в данном случае мы говорим о том, что у вас должны быть консервативные инструменты и условно-агрессивные инструменты, консервативные – это золото. Это облигации, это еврооблигации и стандартная практика, что ее должно быть столько, сколько лет. То есть, если там, условно, человеку 38 лет, то у него доля таких консервативных инструментов должна быть 38%. Если мы говорим про сумму там, 100 тысяч рублей, 38% они должны быть направлены там, в консервативный инструмент у золота, облигации, еврооблигации или инструменты денежного рынка. Остальные там 62%. Они должны быть направлены агрессивно. Причем, опять-таки, должна быть диверсификация по странам, развитые страны, развивающиеся страны. Должна быть диверсификация по отраслям, по направлениям. И когда вы начинаете свои несчастные 62 тысячи рублей пилить между Америкой, Китаем, Россией и Европой, ну окей, хорошо, разбили на четыре части, определили свои собственные пропорции. Но четвертая часть от 68 тысяч, сколько это получается? 14 тысяч рублей, то есть вам нужно на 14 тысяч купить американских акций где Боинг стоит только под 250, на 14 тысяч вам нужно купить российских компаний, где только ГМК Нарийский Никель стоит 20 тысяч, на 14 тысяч вам нужно купить китайских компаний, да, там я не знаю, либо баба, допустим, вы хотите купить, которые тоже там не, совсем не дешевые. И то есть получается, что сделать разумную диверсификацию будет очень тяжело, то есть в любом случае будет нарушение. А хотите поиграться, вопросов нет, но тогда разграничьте, то есть если, если это игра то тогда играйтесь и назовите это спекулятивным счетом и тогда путь, не знаю, к адептам трейдинга, левериджа и прочего. Если хотите инвестировать и идти по пути создания сохранения и приумножения финансового капитала, то соответственно как минимум там, начните с индексных фондов или допустим может быть история, опять таки у нас на канале очень много идет информации по проекту миллион долларов за 8 долларов в день, там да, там с учетом моих знаний опыта, навыков и умений, то есть сумма относительно небольшая, но все равно она предполагает, что как минимум 2700 долларов в год надо будет направлять на инвестиции. То есть здесь понятно, что это, это, это более крупная сумма. Follow me, да, то есть человек, человек следует за мной. Поэтому что хочу сказать, к чему хочу призвать, есть действительно для начинающих инвесторов сервисе сезонного портфеля. Он абсолютно бесплатный, рассказан принцип, по какому он формируется. Все, что нужно человеку, это указать, какой возраст, дату рождения, указать, какая сумма на инвестиции, и сервис автоматически стоит. То есть это некий такой робо-эдвайзер. Хочу, чтобы вы ни в коем случае не расценивали это как индивидуальную инвестиционную рекомендацию, просто он показывает, каково ориентировочно, согласно вашего возраста, согласно ваших целей должна быть структура вашего инвестиционного портфеля. Сколько должно быть надежных инструментов, сколько должно быть агрессивных инструментов и развесовка этих инструментов в процентном соотношении. Это можно сделать в автоматическом режиме, помимо всего прочего, возвращаться туда раз в месяц, раз в квартал, раз в год для того, чтобы осуществлять ребалансировку портфеля в автоматическом режиме. И именно этот портфель, мы много говорили про чувства, эмоции, про эмоции в первую очередь, это как раз алгоритм, то есть, который позволяет на самом деле, по сути, машине сказать вам, что когда покупать и что когда продавать. Максим, спасибо большое за ответы на мои достаточно глупые вопросы. Николай, вам спасибо за вопросы. Друзья, если вам понравилось видео, поставьте нам лайк, поблагодарите за ответы на данные вопросы нам это очень ценно нужно и лично для меня это большое вдохновение для того чтобы продолжать вести канал и записывать данные интересные видео именно для вас подписывайтесь на канал а с вами был максим петров и проект макс Capital.